Здравствуйте, мы находимся на очередной ярмарке о камере. Лиза, Лиза, а, у нас пропали все билетики, времени вообще нет, я не могу этим заняться. Пож, можешь разбираться с этим? Да. Отлично. Хорошо. Все, я побежал. Да. Окей. Ах, придется выполнять это задание. Мне нужно знать, не видела ли ты странных людей и что ты делала сейчас э -э, и здесь нет. Я рассадывала коробки, как все разложила, я сразу залил на ней. И да, видимо она очень нравится. Аргумент. Я тебе верю. Слушай, раз уж тут, раз уж мы тут, а, нет второй части «Стенали», как написать «Стенали»? Извини, но на это я не завезли, на следующий точно будет. А, а рецепт правда выбираем? Естественно, есть. А, раз ли? А, лими, Лими, у нас задание. А, блин, так, слушай это. Где ты был 28 минут назад? Я открыл какую-то книгу, и там сражался с тем, кто, не знаю, были синие и красные светодиоды и, и вот теперь и здесь Аргументы Знаешь? Смотрите, а сейчас есть хайлайт отмечу. Это где-то там А, хорошо, спасибо Мне ты, ты просто помоги мне с расследованием. Аааааа... кто-то опять вбилкениц? Нет. Я уже просто 28 раз, считаю, вызываю сюда. Из-за этого? Да, из-за этого. Нет, слушай, тут такая тема. был а, а я короче предзаказ ждал особый. и какой же а парень черным короче заказал предзаказ э, детонатор вот и он сказал что вернется если он вообще не ну, Я недавно дрался с Наруто, и мне отшибло пороху. И пришлось сделать новых кухню. Есть какой-нибудь Али? Покажи мне. Их нет! Это кукольный Наруто! Ой, не настоящий! Как и ты! Странно. У людей очень оправданное оправдание. Кто же мог это сделать? У меня да. даже децепок никаких нет. Может, это сделал тот, на кого ты не мог подумать? Не думал об этом? Точно! 28 тысяч рублей! Ты действовал наверняка, да? Это было чувство наживы? Выгоды! Они были для толпы. Умоляли о покупке. Но ты снова, снова, снова и снова продолжал молчать, что они у тебя. Не надо. Я знаю, ты волонтер. Почему ты не признаешь? Хватит. Произнеси. Я их забрал. Это что, так сложно? Признайся, что забрал. Признайся! Может хватит? Ты сама сказала их взять. В смысле? Ты мне сама сказала. Блядь, возьми билетики. Я хочу, чтобы у меня был э, детективный сюжет для Аками. Блин, что ломаю четвертую стену. Ну блин. Как быть лучше. А, кстати, привет, Орги, подписчики, Всевышний, Господи и бомжи. Блин, а как сюжет-то закончить теперь? Только не говорю, что ты опять. Бе не смей! Не надо! Боже, не Останови мысли, а то выстрелю, бы... Слишком поздно. Зардян тебя найдет да не парься она тоже в теме и не мешай мне вот э, пускай лучшая музыка продолжает идти люблю oh, Да вы заеб... Ой. Лимя, тебя же забанят. Ладно, ладно, все, я заканчиваю. 28 тысяч рублей! Ты действовал наверняка, да? Это был косплей? Комикон? Ты был в толпе, разговаривала с Брайаном, но дальше продолжала тратить деньги в Москве. Я знаю, ты Амич. Почему ты это не признаешь? Скажи это. Я из Омска. Хоть. Признай это. 28 не сделанных видео. Ты действовал, наверняка? Да. Это была забывчивость. Лень. Ты была дома. Умоляла о дедлайне. Но ты снова и снова расстраивала подписчиков. Я знаю. Ты ленивый. Признай это. Признеси. Я их не сделала. Это что так сложно? Признай, что лень твоя жизнь. Поизнайся. А не сколько сейчас сели в убийцу, Бублин. 1. Да мы тут чай пьем. Я обсуждаю за ваше здоровье. Конец съемок. Только зеленый чай, я больше почерпам. Надеюсь, у нас еще одна нефти. Ну ты играл в роль негра. К! А про американцев. А-а-а, подожди. А про андроида. Афроандроид, не путай, это афроандроид. А Она вообще должна была быть мужчиной. Нет, ничего, ничего. Нетфликс. <связывающий>